Точно нет, это не видно. Это не Ребята, ведем ее. У тебя приготовлен подарок, но он надежно спрятан. Выполни все задания, и тогда ты его найдешься. Ну, показывай, показывай. Лер, а можно я возьму твоей помадой и накрашу себе губ? А? Не, серьезно, Лер, а если я ее... Её... <хотворение> Ребятки! <хотворение> <хотворение> Это будет что-то, это будет такая днюха. Так что смотрите, я сейчас буду ей делать сюрприз. Она зайдет, она офигеет, такого еще не было. Раньше я ее поздравлял только рэпом, читал ей на день рождения рэпчик. А сейчас будет совсем все по-другому, смотрите. все вот так вот и будет сейчас ждем Леру как она придет так, так, так, так, так, так. сейчас такую сделал я для нее декорацию я вам сейчас покажу и вот я для нее подготовил сделал вот такую вот на стенке игрушки выложил надул шарики Здесь положил, вы сейчас увидите все, к чему это. Вот тут вот. Раз. Все. Здесь практически все готово. Что будет дальше? Дальше просто будет бомба! Ждем, ждем Леру. Я ее наберу, когда она уже придет. Ну чё ты, дорогая именинница, ты где? Да, да, да, да, да. Давай, можешь уже заходить, я, в принципе, уже э, сделал такой небольшой марафетик здесь для тебя. Да, можешь уже идти домой, всё, мы тебя все ждем. Давай, всё, ждем, давай, обнимаю, хорошо, давай. Всё, ребятки, сейчас она придет это сегодня денек. Вот это денек! Вот это денек, реально. Я же сам такой рады Я такой привезл, я не могу, ребятки. <звук> ребятки, сейчас я завяжу в глаза, она идет. Да, идет. Идет, идет. Она по ступеньках идет. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Как дела? Нормально. Имениница, так, ты подожди. Не заходишь в комнату. Я тебе завязываю да глаза. Не давай, давай. Э -э, снимай курточку. Готово? Mm -hmm. а? готова падать. Все, давай руку. Не видно ничего? Точно не видно? Точно не видно? Это не видно? Ребята, ведем ее. Так, аккуратно. Сейчас я возьму камеру. Пошли. Так. И хаммер. Хаммер куда-то там крадется. Так, смотри. Это это просто, это только начало. Так что нет. Прикольно? А? И кот куда-то, кот куда-то сразу прячется. Это я такую маленькую декорацию для тебя сделал. Интересно? А? Нет, ну реально. Прикольно? Да, я говорить не могу. Оно, я знаю, оно приятно. Да, видишь, сделал на часах, везде тебе повесил. Сделал такую вот праздничную именно обстановочку. Ну что, дорогая? Так как у тебя сегодня Ой. день рождения. О, что-то там еще упало. Первым делом... У тебя такое задание. Я тебе приготовил очень много подарков. Но прежде чем их получить, нужно кое-что выполнить. Окей? Сначала ты раскрываешь это. Читай. Какую из них? Ну большую. Happy birthday to you. Happy birthday, my daughter. Happy birthday to you. Happy birthday to Это мой подарок, так что давай, раскручивай, раскручивай. Давай, давай, давай. Вот тебе какой подарочек. Ну. Днем рождения. Для тебя приготовлен подарок, но он надежно спрятан. Выполни все задания и тогда ты. Ну. Это? Все задания. Что? Ты? Его найдешь, я понял. Ты его найдешь. Готово. Следующую записку. Ха-ха. Вот это у тебя праздничек сегодня. Через поры. Через поле или сок поддается голосок. Он бежит по проводам, скажешь здесь, ты а слышишь там. Ну что это может быть? Думай, подсказок тебе не будет. Папа тебе не будет ничего подсказывать. Думай ты, девочка уже взрослая, тебе сегодня 14 лет исполнилось. Так, подожди. Давай еще раз прочитай ребята, помогайте ей в комментариях, Через пожалуйста. Через поле и лесок подается голосок. Он бежит по проводам, скажет здесь, а слышно там. Труба. Ну, тру... труба? Какая труба? Может быть, труба? Что Ребята, это за Ребята, пишите в комментарии. Она не а знает, можно что. Может, другу позвонить? Провода. Провода. Думай еще раз. Какой звонок? Подожди. Это оно? Вася, телефон, блин. Да. Ну да, но если лежит. Я думала, у нас колокольчик был. Я думала, это он. Ладно. Там еще один телефон лежит. Ну, давай, открывай второе. Ой, чувствую, достаточно до утра я найду. Это точно. Ежедневно в 6 утра, я трещу вставать пора. Будильник. Ну. Стоп. Будильник. Будильник. Будильник? Оно где лежало? Так. Ходит ночь и ходит день, не знаю, что такое лень. Часы. еще раз. Кто? Кто ходит ночь и ходит день, не знаю, что такое лень. И часы. Это будут часы у нас. Но... Молодец, нифига себе, тут и что-то включилось нормально. Открыть свои тайны любому готова, но ты от нее не услышишь и слова. Что это? Ребята, помогайте, пишите в комментариях. Открыть свои тайны любому готова, но ты от нее не услышишь ни слова. Ну. Что это может быть? География. Что там? Это что, книга да. была? Да меня дошло. Ты догнала, да? И сияет, и блестит, никому оно не льстит, а любому правду скажет, все как есть покажет. Да ты с меня издеваешься? Ну а чё? Еще раз читай, читай, читай, читай. И сияет, и блестит, никому оно не льстит, а любому правду скажет, все как есть покажет. Оно блестит. Да. Оно блестит. Что Оно блестит? блестит. Что может блестеть? Все может блестеть. Но думай, что может блестеть. Здесь что-то должно быть блестеть. Правильно, ребят. Ребята, пишите комментарии, кто знает. Блестеть, блестеть. Что должно блестеть? Стоп. Не, подожди. Сережки и все остальное правду не скажут. Правду скажут. Что не может скажу правду ничего. сказать? Что может сказать правду? Думай. Ты обратно в ту ванну. Я не знаю, у тебя что, заколдована та ванна или что? Ну. Что <смех> это может быть? Это эта записка? А я откуда знаю? Я не знаю. Что это? Это значит зеркало? А он больше ничего не может быть. <смех> Без языка живет, не ест и не пьет, а говорит и поет. Колонка думала. Кто может говорить и петь? Думай, думай, думай. Говорит и поет. Может да? А закрываешь? Нет. <свят> ищи, ищи. Да, ну, Блин, мы уже все увидели, да, ребят? Мы уже, наверное, уже все увидели, где подсказка. Ох, Елера! Правильно, она вот здесь была желтенькая. Одна Ну. Всегда шагом мы вдвоем похожие, как братья. Мы за обедом под столом, а ночью под кроватью. Тапочки. Ну. Твои? Нет, нет. Ну так Снимай. а может у тебя в тапочках? Снимай. А что я снимаю? Может у тебя. А меня нет. Снимай, сказала. Че снимай? Ты снимаешь? снимай. Да вот снял. Снимай. <сластичный> Мягкая пушистая в подушке живет. Подушка. А, а просто теперь чья подушка. Ой боже. Ну тут нет подушек. Что там? Что там? Там что-то есть? Дай камеру секундочку. Что там есть? Да. Там много чего есть. А ну, что ж там есть? Ого, ребята, вы посмотрите, сколько тут всего! Я тут буду распечатывать. Не, давай, давай, спускаемся на низ. Мы будем сейчас смотреть. Happy birthday to you, Лера! Поздравляем тебя с днем рождения! Ну, видишь, вот это сколько времени ты искала эти сюрпризы, и ты их все-таки нашла. Ой, Боже, а как их на низ? Ну, ты офигевшая, да, наверное? Я сейчас не понимаю, что происходит. Да это жесть. Это сплошная жесть, От... как я всегда Относи. говорю. но Ну. Ого, ребят, смотрите, сколько всего. Все. Все? Да. Точно все? Да. Камеры уже... Все, даже кота мы тебе подарили. Посчитай, давай посчитаем, сколько у тебя подарков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А? Давай, давай, распечатай. Что это? Это не саневая батарейка. А что это? Ну? Класс. Хамер. Хамер. Все, убирай его, потому что он сейчас съест все полностью. Не Смотрите, ребята. Это что? Это косметика. Это, это помады. Ну, Хамер, ребята, он сейчас все съест. У всех твоих подарки съест. Этот помощничек, он просто обиделся, что ему не подарили. Смотрите, это по-моему матовая, насколько я знаю. Да, матовая. Да. А это блеск для губ. Прикольно. Классно? Рада? Ну, видишь, давай дальше. Вскрывай все подарочки. Вскрывай, вскрывай этот подарочек. Лера, лера, лера, лера. Я тебе, конечно, не подарил рэп на этот новую дню. Это Боже, у меня как раз заканчивалась косметика. Ну, видишь, все-таки я знал, что нужно. Смотрите, тут есть спонжик, тональный крем, тушь, консилер. Что это? Это кисточка. Смотри, сколько у тебя уже разных э штук. Это... Наши глаза, глаза да, разбегаются. Ну, что это? Смысл? Что это? Что? Воняет? Что это такое? Фу, какашка. Реально, ребята, смотрите, и говняшка попалась мухами. Скажи, классная штука. Говняшка. А мухи дерь. Ну Ладно. так Твой любимый лизун Положи на него муки Реально можно кому-то Прикинь, так в школе возьмешь подложишь Не, ну наделась Давай дальше <связь> Угу. Ну ты все, я тебе говорю, ты будешь на майкапе сидеть наверное, целый год. О, это то, что нужно. Это то, что нужно. Рада я пипец. Да? Понятное дело. <звук> я тебе типа, покрасить буду. Ну конечно. Посмотри уже, сколько у тебя. У тебя косметики уже, я не знаю, как э, в салоне. Все, Лера открывает салон. Да, записывайтесь. За запись в комментариях. Да, записывайтесь в комменты, кто хочет давай в салон видео-бэйби попасть. А ну, давай этот. Боже, мне сейчас шокит. Я, я вообще... Ну, так. Это духи. А что, пахнет? А? Это те, которые я хотела. Ну, так видишь. Влетём целый клапан. Я вам сейчас их покажу. Сейчас. Покажи их пачку какая Ребята, это одни из самых офигенных Вот именно для Леры Они ей просто очень сильно нравятся Ой, какая красавица Боже, пахнет видишь тебе? А, -а, -а. а с дозатором идет тебе? Ну, то есть пшикается? Да Все. Вот это папа Наготовил для Леры подарка Машина. Машина Может тебе реально машинка сейчас будет? А? Давай, дорогуша Открывай, я самому не терпится Посмотреть на твою реакцию Там сейчас хуп и миллион долларов Опа О, это то, что надо Что это? Матирующий тоник Во, Эта штука тебе нужна, я знаю А это что? Мицеллярная вода для лица и губ Вау! Видишь? Что? Для волос. Класс! Ну все, Лера, я тебе серьезно. Ну, тут... Типа, порихмонетская, действительно, Да. Хаммер, а этот играется, ребята, вы посмотрите. Там что-то делает, я не знаю. Все, все, все записки. о Что это? Нужны тебе ж? Ну конечно, эта штука надо. Я знал, все, что тебе надо, то ты получаешь на свою днюшечку. Что ты догадываешься, что там? Не, подожди. А, ладно, открыла. Я хотел. Ну, показывай, показывай. Что тут, ребята? Пишите коммент. Кто кто даже догадается вот сейчас самым первым. Давайте, раз, два, три. Ну, напишите. Три секунды. Класс. Косметички. Прикольно? Это еще, еще. Ой, боже, класс. Вот эта штучка такая розовая. Ах, она аж прям еще к твоему маникюру так идет. Да? Так, подожди. Спанжик. А, ты хочешь туда все положить? А, ты что, у тебя сейчас полная бомбовая косметика будет. Так, ну что, сложила свою эту? Еще один. Последний. А я же тебя спрашивал. Сколько подарков? Все открыла? Да, да, все. Да его там не видно было. Там какая-то записка. Ну так. Я сначала увидела покупку, такая не поняла. Угадывать. Ну, читай. Вкусный, сладкий, он на вкус, но скажу вам не арбуз. Его в праздник разрезают! С днем рождения поздравляют! Ну! Корт. Да! Это последний подарок, который я тебе сделал. А Пойдем! Идем на кухню, смотри, только стой! Смотри, какое совпад... совпадение, что я эту коробку открыла последней. Ну, видишь, вот как она раз. А, да! Реально! Ты ее последний открыла! Офигеть. Действительно. А это дуреет, дуреет, дуреет, ребята. Такое делает. Ну что, имениница? Сколько тебе сегодня лет? Не знаю. Ну говори что все уже знали. Ребята, сегодня 14 лет, она а в восьмом классе. Стареешь. Стареешь. Ну что, пошли? Ребят, в общем, я сейчас э, веду тебе последний подарок для тебя сделать. Но сейчас ты постой здесь, только не заглядывай. Я сейчас на кухню схожу и там приготовлю чуть-чуть. Окей? -чуть, okay? Все, жди меня. Сейчас не переключайся. Закрывай глаза. Давай руку. Пошли. Идем, идем, идем. Поворачивайся, мари, еще башку не разбей, а ты сейчас разобьешь. Постараюсь. Стоп. И не подсматривай. Окей. Okay? Так, заходи сюда, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, подожди, я скажу, когда открывать Что? Раз, два, три Happy birthday Ну как? Классно 6. на 14 лет? Ребят, Ребята, тушь, как у меня Посмотрите посмотрите. Кисточка. кисточка Этот шедевр Тупо по да, какая красота. Лера, это все торт. Ребята, это... самое главное, маленькие помадки. Нравится да. такой тортик? Не ожидала? Пребес. Он тяжелый. Ты его вот так вот не поднимешь. Он еще на тяжелой какой-то установке. Здесь где-то 4 килограмма. Даже надпись ну, есть. Где-то до 4 килограмма. Да, Лерочка, Пребес, с днем рождения. Жесть. Вот это красота. Розовый бантик. Ты посмотри. Я в шоке. Ты посмотри, это чудо. Это, это чудо-торт с помадками. Класс? <сёк> у мне еще шок. Ну что, давай будем нарезать? Дай, Или ты не хочешь дай, дай, дай, дай. Давай, потому что у нас времени очень мало. Скоро через несколько часов уже придут ребята. Едем отдыхать. Плюс к этому подарку я тебе дарю два билета на квест комнаты, ребят. Мы идем еще в квест комнаты всей. Толпой, все твои друзья, там кто будет. Лиза, Юра, да будет. Саша не получилось, у него растяжение на ноге. Саша, поправляйся. Мы идем, я иду с вами на квест комнату. Тебе два билета купил, две комнаты именно на четыре человека нас будет, мы будем четвером играть. И все, и мы идем гулять. Ребята, вы видите это? Класс, очень круто. Давай, давай, давай, нарезай именинница. это мой первый дом, который я вообще режу. Твой первый торт? Да. Давай, покажи нам начиночку. Да, Лера мастер резает, сразу видно. Давай, давай, давай, давай. Давай. Давай. Так, твой коротко о том, как Лера умеет нарезать торты. А, тарелочку взяла ты по тортик? А, сейчас. Это самая вкусная начинка с йогуртом. Да, йогуртовая. Для того, чтобы было ровненько. Сейчас. И, тихо. А я самое большее дело хотел бы взять вот эту вот у нее помадку? Бей. Вот эту вот. Взять вот эту вот помадку. Как бы. Э, и покрасить губы себе. А прикинь, вот так вот. Лер, а можно я возьму твоей помадой и накрашу себе губы? А? Берем, а? Нет, не, покажу. серьезно. Лер, а если я ее. <связь> Ребят, это же шутка. Я с ним ее помада. Интерес помаду. Ммм. Вкусная помада. Вкусная помада. Ребята, есть у тебя помады? Да. Очень вкусные. Советуем. Да. Собирайся, сейчас покушай, собирайся. Угу. И все. И поехали в бой. И в путь. Все, ребятки, смотрите видео на канале Video Baby Life. Влог о том, как мы праздновали день рождения. Окей? Всем пока!